когда силы добра торжествуют и демократия, как никогда близка к победе, пробуждается древнее зло, чтобы снова вернуть мир в пучину тоталитаризма. Платон, Аристотель, Гегель и, конечно же, Карл Маркс. И только один герой способен им противостоять – сэр Карл Раймонд Поппер. В новом цикле. Роликов, открытое общество и его враги. Скоро на полиграф Рэд.